Ребят, всем привет! Ну что, новое видео, новое видео, я думаю с превьюшки, может быть что-то было понятно? О, так лучше меня видно. Короче, короче, что короче, Мерседес стоит в гараже, хотя должно быть наоборот, собирался же делать Ниссану. Тут подварить, там подделать, здесь подмутить, но случилась небольшая беда. А беда заключается в том, беда заключается в том, то что, блин, короче, загорелся Мерседес, Просто не с того здесь его полыхнула капотка. Сейчас вам все покажу и расскажу. Да, ребята, еще хотел бы вам порекомендовать кредитную карту от Альфа-Банка. Ведь кредитная карта от Альфа-Банка, заказана по моей ссылке в закрепленном комментарии, дает вам целый год бесплатного обслуживания. Также дает вам целый год без процентов на покупки в первые 30 дней и снятие наличных до 50 тысяч рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, заказывайте карту, пользуйтесь и не благодарите. Еду, значит, подъезжаю уже к дому. Ну, как завернул на улицу, что-то фары начали тусло светить. Думаю, какая-то фигня. Думаю, что-то не то, короче. В итоге начал подъезжать сюда к дому и просто резко пошел дым из печки чернющий. Короче, просто это просто. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно... При, своем, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Как бы это нормально. А вопрос заключался в чем? Коротнула проводка, короче. И коротнула вот таким вот образом. Я еще, получается, когда э, открыл капот, ну, как капот закрыт, резко открываю капот, подача кислорода чрезмерная. Это все, короче, загорается. Ну, там нет-нет, поплавилось немного. Ну, суть до дела не в этом. Там совсем чуть, чуть что, в принципе... Короче, ток, проводка у меня. <coughs> в итоге она полыхает. Я, короче, снимать клемму с аккумулятора. Ну и что вы думаете? До да, этого уже аккумулятор-то у меня не был прикручен. А тут же... Ну как же я-то, блин. Я же там все задвинул, чтобы зарядка все четко шла. Не могу снять аккумулятор. Блядь, бегу в багажник. Переворачиваю, короче, всю сумку. Вытаскиваю бокорезы. откусываю, нахрен минусовую клемму. Тут уже... Ну, потом все потухло Причем само я даже не тушил, хотя уже собирался тушить Короче, хоп, все, пламя вроде перестало И резко, короче, перестало дымить Думаю, ну, в принципе, вроде все Затолкал его в гараж И вот в гараже он стоит у меня уже там Какое-то количество времени Ну, какое-то количество времени, почему? Да потому что я болел, блин Болел яд, болел ребенок Короче, была полная жопа И что за болячка была, хрен узнает, Но было жестко Блять, я так последний раз не помню, когда болел В итоге, короче, мозги целые, все целое Вот эта коса, это я уже там в состоянии с температурой, короче Вытащил ее просто оттуда, она идет туда, к блоку предохранителей А загорелась все из-за чего Стоит вот такая вот релюха Как ее правильно назвать? Многофункциональная И вот она, короче, каким-то образом замкнула И к ней идут два провода Вот она эта фишка Идут два вот такие вот силовые провода, которые все поплавились. Я просто вытаскивать не стал. Почему? Потому что фишку буду убирать, буду ставить клеммники. Поплавились. Вот провода. То, что я откусил и протянул туда. А это идет, получается, плюс с распределителя. Вот он. Тут тоже еще все до конца разматывать надо будет. Идет плюс с распределителя. Плюсового здесь, как типа плюсовая такая колодочка стоит. Ну, разветвитель плюс или как правильно сказать клемма размножения плюса ну короче что-то там и поплавилась еще масса от двигателя Я сейчас фонариком включу покажу стоит она вон там там никакого датчика в принципе ничего нет вон чисто она получается как вам правильно сказать на корпусе оон писенок и она тоже идет здесь в кожухе соответственно это весь кожух. Сейчас мне тоже нужно будет разрезать. Посмотреть, какие провода меняются. Что меняя, как меняя. Хотел купить бушную проводку, но опять же, я понимаю, то что бушная проводка, но ну, это не есть хорошо. Поэтому буду тянуть новые провода. Провода купил на полтора квадрата. Ну, кроме вот этих вот силовых. Силовые я купил там 4 квадрата, что ли, провода. Вот. А вот на это плюсовая колодка, которая идет. Вот она, она родная. Вот здесь стоял, получается, плюс, как распределитель на пластике. Вот от него здесь и они два шли вместе. Я думал сначала они замкнули между собой, но потом там путем разбора и всего остального понял, что это Релюха. Релюху уже купил. Как бы не великих денег она стоит. Но смысл в том, то, что работы прибавилось просто ни с того ни с сего. Ну а так после Нисана, Кстати, это было, это не я так. Это не я. Короче, вот так вот. Кто не помнит моего красавца, такой красивый салон. Такой Ниссан на очередь на ремонт. Короче, меняю провода. Ну и, соответственно, с вами общаемся по итогу, по этой серии. Серия такая будет, лайтовая, чисто чисто по ремонту автомобиля. По замене вот этих вот жгутов, проводов. Будем смотреть, где что еще поплавилось. В общем, в общем, короче, смотрите, интересного будет очень много. Так что я начну уже разбирать вот этот вот бардак. Это я делал там теплицу, не теплицу. И потом, короче, резко заболел. Это вот жгуты всякая фигня, короче сейчас прибираюсь, ну, квадрик без квадрика то куда? квадрик малого теперь с ну, чемоданчиком. тут у меня перчатки, маска, короче тряпочки. Кстати бензиновый, прет как танк, даже я на нем летаю Короче сейчас все это дело прибираю, закрываю ворота, начинаю натапливать. Почему? Потому что, ну короче в тепле с проводкой, с изолентой, там с термоусадкой будет намного интереснее работать. А на улице у нас что не характерно для Калининграда? Вот сейчас у меня сколько уже ворота открыты? Блин, 3 градуса, охренеть. А сегодня у нас уже, что у нас? 5 апреля. Так что вот, короче, начинаю разбираться, убираться и начинаем. Много разговоров, что-то пошло. Так, ну что, начал разбирать, прибирать. Уже начал потихонечку изолировать провода. Это у меня получается масса. Здесь все провода целые. И сейчас вот от массы буду отделять второй жгут, который шел и совмещался. Вместе буду смотреть все вот эти провода, которые здесь идут. Так, ну для начала сейчас до конца расчехлю здесь это дело. Посмотрю, как у меня дела с плюсами. Я смотрю, не оплавилось ли тут у меня все местами. Вот, ну вот эти вот два плюса, они, в принципе, у меня есть последнее, что только если здесь оплавились. Вот. Ну, как бы они в одной колодке, но просто, я думаю, все равно на них идет разный предохранитель, поэтому провода дел делать нужно разным. И, кстати, машина 90-го года на всех проводах, оплетка просто изумительная. Чем я поражен? Потому что у меня был косяк на BMW 39 -й. У кого есть 39-й Бэхи, те пойму. Когда здесь сейчас стоит датчик коленвала, там стоит датчик распредвала. Ну, это примерно, я просто так визуально по двигателю говорю. И ломаются не они, а рассыхается проводка. Рассыхается проводка до датчика, и начинает он тупить, начинает глюч, начинает тупить. Короче, начинается жопа. В общем, сейчас, короче, <смех> все вот это вот дело разматываю, смотрю, что и как. Смотрю по плюсу. <смех> ну, вот это, это, соответственно, вся вот эта вот проводка, она меняется. Но тут не так много проводов, как бы не так страшно, как все это выглядит. Провода я, кстати, тоже уже купил. И релюх, все купил, я не знаю, говорил нет, но если что, повторюсь. Так что, ладно, разбираюсь с этим вот пучком, смотрю, где что поплавилось, потому что вдруг еще какие-то провода придется менять. Ну и самое страшное, это вот, которая коса идет на двигатель, и вот отсюда выходит вот этот вот а, провод массы. Но он, как я понял, идет в отдельной оплетке, так что, когда вскрою вот эту вот проводку, возможно, ничего менять не придется, просто за заизолировать и кинуть новый провод. Почему? Потому что визуально, ну вот он как бы идет в своем типа кожухе, вот эта вот масса. И, вероятнее всего, здесь все целое. Но, так скажем, лучше перебздеть. чуть фокус теряется на что-то камере? Херня как говорится, лучше перебездеть, чем обосраться. Поэтому сейчас, пока занимаюсь вот этой косой, потом уже перейду на косу к движку. Ну вот, начал, короче, уже все усаживать-осаживать. А, вот до сюда, получается, провел плюс. И здесь у меня все четко. Вот это было все в одной колодке. Здесь расклепывать плюсы не стал. Просто, получается, пустил еще одну Жилку отдельно уже именно от этой релюхи с медным наконечником. Почему? Потому что здесь металлическое зажим, я его просто откусил, посадил все на термоусадку. Сейчас сверху, если получится, одину гофру. И пускаю гофру вот до сюда. И потом также просто изолирую их вместе. Почему Но они вместе рядом были, чтобы у меня там также ничего не болталось. В общем, стараюсь сделать так, как было до этого. Сейчас одену гофру, сделаю про то, что я вам говорю, и уже дальше буду объяснять. Ну вот, ребят, про что я и говорил. В принципе, почти как и было. Только лучше я же делаю что. Все, сейчас дальше распутываю плюс. А, разбираюсь вот этой косой. Пускаю плюс. Вот он уже новенький, я уже его, получается, увил. Как я и сказал. С отдельного уха я его буду вести. Вот. И там непосредственно перед самой ролем поставлю предохранитель. Поставлю предохранитель. Плюс толстый. Я взял предохранитель. А, не соврали, по-моему, на 30 ампер. Вообще, по-хорошему, возле аккумулятора бы его поставить. Но, я думаю, поставлю перед непосредственно. Сейчас также дальше распутываю плюс. Проверяю все вот эти вот провода. И самое главное, чтобы меньше было поплавлено проводов. А, то есть, вот эта проводка здесь вся целая. В принципе, здесь все хорошо, все нормально. А, единственное, напрягает проводка здесь. И проводка вот до этой вот связки. В принципе, небольшое расстояние. Потому что дальше она уже той проводки не касалась. это здорово. Так что вот, делаю и опять включусь. Так, ну что, короче, пока, короче, радостная новость. Вот этот жгут, по крайней мере, вот до сюда, весь целый. Здесь ничего не поплавилось, и это уже радует. Сейчас буду уже копаться дальше. А, напрягает какой момент, сейчас фонарик включу. Напрягает тот момент, вот он, получается, пошла оплетка. плюс я вытащил. Здесь идет минус, он идет вот здесь, и по-хорошему бы... Блин, я уже думал, патрубки печки мешают. Вот по-хорошему бы. Но, в принципе, вот на плеточка идет. Хоп. И они, вот видите, вот тут зеленый коричневый. Приплавился проводочек такой. Не особо хороший. Здесь вроде все нормально. Вот единственное, короче, разобраться вот здесь с пучком. Если здесь ничего не поплавилось, это здорово. И по-хорошему бы вообще. Блин. Я, наверное, сейчас сниму все-таки патрубки но это не точно, чтобы вытащить косу сюда. А, первое, в чем будет плюс, мне ее потом будет легче заизолировать, это раз. Второе, будет проще искать. Третье, это, блядь, польется с печки антифриз, а он бы здесь как бы нахрен не нужен. А, и, короче, пока в раздумьях, что-то снимать, не снимать. Ну, блин, не знаю, что-то надо думать, короче. Ладно, сейчас пока думаю, мозгу и включу, потому что смысл. Вы что, со мной думать будете? Видео-то уже снят, Так что, ладно, начну. Так, ну что, не стал я, короче, проводить. Просто откусил его здесь. Почему? Потому что он дальше, в принципе, не поплавлено, Но в этом коже сейчас буду смотреть, разбираться. Вот они, эти провода, которые шли. Раз, два, три, четыре, пять. Которые мне нужно будет менять. Но это еще не все. Вот обрезанный проводок. И он шел вместе, короче, с вот этим вот проводом массы. Блять. Короче, непонятно. Сейчас буду вскрывать вот эту вот оплетку. И скорее всего потом придется также одеть на нее тупо гофру. Ну, потому что изоленты изолировать это как бы не то чтобы.. Не знаю, короче, не эстетично, мне это не нравится. А термоусадку, опять же, у меня даже есть такая большая термоусадка. И просто это всю косу надо будет отключить. Как-то ее туда засунуть. Короче, скорее всего в гофре. Вот. Но опять же, здесь я буду обрезать только. Верхнюю оплетку, то есть она получается просто как Даже тупо, наверное, соединительная оплетка идет Вот А тут коричневый провод идет Но я вот не вижу, допустим, даже так же здесь, чтобы он шел сюда Значит, он идет на какую-то другую фигню Поэтому придется, блин Искать, что за проводок, откуда и куда он идет блин. И почему он идет рядом с массой он, конечно, здесь, наверное, делится Нет, также же входит вот в эту, блин В общем. Короче, ладно, вскрываю, смотрю есть хорошие новости, вот этого вся коса целая ничего не поплавилось, потому что тот минус шел как бы типа в отдельной оплеточки вот, но теперь будет идти в одной сейчас я короче все это сделаю, блин, не могу найти черную гофру, черную гофру чтобы пустить, получается, под короче вон там, под печкой под всей этой шалабудой не могу найти гофру, но это ладно полбеды, сейчас уже начинаю одевать потихоньку сюда гофру на сам непосредственно движок потихонечку ее запускать, пропускать. Короче, начинаем мутить. Массу я уже подцепил. Теперь крем будет выглядеть вот так. Вот таким вот образом. Сейчас. Оп. Вот так вот. Масса получается одета, масса на месте. Почему таким образом? Да потому что блин, хотел разобрать, короче, сделать штатную. Ничего мне не получилось, все развалилось. Все уже там высохло, рассохлось. Сейчас здесь начинаю кидать гофру. И потихонечку все это дело протягивать. Так, ну что, здесь все скоммутировал, вытащил провода уже в ту сторону. Здесь пока собирать ничего не буду. Почему? Потому что, когда уже начну собирать, тогда будет видно, как лучше и легче будет проложить провод, чтобы он лежал правильно. Также здесь уже все скоммутировал, все сделал. Там все скоммутировано. Здесь все провода заизолированы, гофра проходит сюда. Также по этой стороне новый провод массы новая клемма массы. Почему? Потому что ну тут было достаточно сложно. Провод для массы, медный провод. Не знаю, насколько он точно квадратов, но это провод от сварочного аппарата, короче. В принципе, по толщине можно вот, старая масса. Но здесь получается твердая медяха, здесь мягкая медиаха. Ну, в принципе, я думаю, наверное, тоже пойдет. Кстати, вот это вся длина провода была. Я сделал немного побольше. А здесь клеммы получается еще штатные, То есть ее разгинать, ну, как бы... Я думаю, вы представляете, что немножко сложно было бы. Поэтому новый провод массы, все мозги, уже все на месте стоит. Здесь все прокинуто, вроде все заизолировано, вроде все хорошо. Здесь также гофрочка, все лежит аккуратненько. Вот, но... Остальное лучше уже после сборки. Так, сейчас буду переходить на ту сторону. И на этой стороне уже буду... Вот, ну, все протянулось сюда. Оттуда. С таким запасом взял. Нахрена? хрена, хрена узнаем. Вот. Ну, а сейчас я уже буду а, примерно понимать, что и куда идет. Но, единственный, короче, момент... А, а нет, в принципе, помню. <т rip> немножко тупанул, короче. А вот провод массы Получается Был полосато-оранжевый А плюс был просто оранжевый Или они оба как Нет, вот, да, полосато-оранжевый Это масса То есть здесь я специально откусывал Для того, чтобы примерно понимать, что и куда у меня встанет Чтобы ничего, не дай бог, не перепутать По проводам, получается, коммутирую Вот провода, вот провода Ну, в общем, короче Сейчас там до конца все сделаю. Там под приберу, уберу. Надо еще, кстати, под аккумулятором пропылесосить будет. Потому что там что-то грязи, столько охренеть просто. И начну уже здесь комукировать. Почему? Потому что сегодня по-любому я хочу его завести. Вот. Но это уже, опять же, как получится. Так, ну что, короче, вытащил я все вот это вот оплавленное дело. Фокусируйся. Во. Поставил рулюку. И рылюха у меня теперь цепляется вот так. То есть через маму просто будет стоять здесь. Но это будет лучше, конечно, чем воплавленное все вот это вот вставлять. Но единственное, что не будет держаться. И в принципе все. Вот. Также теперь непосредственно на сам плюс я поставил предохранитель. Где-то он у меня здесь есть. Вот он. Менять, конечно, его не особо-то удобно, но, в принципе, менять его не собираюсь. Вот такой вот выносный предохранитель здесь теперь стоит у меня. Оп. На 30 ампер. Я думаю, в принципе, должно хватить. Провода толстые. Вот так вот стоит теперь все это дело. Так. Смотрите, сколько меняхи. Так, теперь что я делаю? Теперь смотрю, что еще здесь где нужно произолировать. Смотрю, как правильно все это дело поставить. А, провода вроде все просмотрел, вроде все стоит хорошо. Так, и теперь... А что теперь? А теперь тащу аккумулятор, все это дело подцепляю. Смотрю, проверяю, что и как работает. Так, теперь... Что кого... Ха -ха -ха. А аккумулятор-то что-то С чего он мне на корпус стал пробивать Нифига себе Так, ну ладно, получается 12.42, грубо говоря сорок 12.43 Подцепляю аккумулятор. Но ну, если до двадцати сейчас спустится, а спускается. Значит, что получается? Что-то его высаживают. Высаживать его ничего не должно. Почему? Потому что, в принципе, все отключено. а Высаживать-то, в принципе, довольно-таки неплохо. И что за херня у нас получается? У нас получается то, что до утра аккумулятор, в принципе, не доживет. Хм, странно. Очень странно. 12,1. А куда у меня может быть идти утечка? Ладно. Сейчас посмотрю. Поплотнее поставлю крем. 12,1. 12,1. Ладно, сейчас посмотрим, что это. Так, где у меня ключ? Ключ у меня так. Что-то высаживает. А вот что? Это, конечно, вопрос. Так, ладно. Так. Медонос, все сработало. Все лампочки, все горит. Включаю габариты. Свет работает так, по печке а, лампа задняя горела вон что высаживала принципе, я бы не сказал, что просветает Так, ну что, момент истины Завелся лихо Что, у меня со стрелкой бензина Опа Живет своей жизнью Как-то странненько Весь муфта никак не реагирует это хорошо на свет реагирует это ладно. так пойду посмотрю зарядку и посмотрю вообще что и как. ну чё короче мы на полном боевом ходу теперь у меня Опа! сейчас печечку почти как на шестерке надо выключить печку чтобы поговорить по телефону все четенько вчера уже визин катались а, по работе, не по работе, вечером поехали с женой, с детьми покатались короче, все четко что Че сказать, да, еще магнитолог кстати поменял, ну я стал пионер поставил вот такую вот, она типа процессорная магнитология, как ее правильно назвать, короче, бахает тайдану